В общем, парни, привет! В общем, собрал я гранту мотор. Но есть такая беда. Все, у нас бензонасос работает, без проблем. Не хочет заводиться. Она заводится. И сразу глохнет. Поначалу даже что-то заводилось, но обороты вообще набирал очень плохо. Вот нагрелось, стало хуже. Сейчас будем разбираться, в чем проблема, может кому-то поможет это видео, может кто-то сталкивался, столкнется. В общем, смотрите дальше. В общем, что я решил делать. Так, датчики у нас все работали до этого. Провод посмотрел, вроде проблем не обнаружил никаких. Буду снимать этот пластиковый ресивер, потому что я его разделял, чтобы форсунки отделились. Возможно, там подсос воздуха. Сейчас будет видно. Своему хочется быстрее все это сделать. И поехать домой к любимой семье. В общем, вот он наш красавчик. Сняли мы его. Ну, резинки, честно говоря, такие уже поддубевшие, конечно. Но, в общем, обнаружил свой же косяк. Там шпилька очень сильно вывернулась. Попробую завернуть, очень тяжело она идет. и вот эта гайка, получается, была не затянута до конца. Возможно, вот отсюда подсасывал воздух. Но я сейчас, короче, тонким слоем герметика здесь пройдусь подальше от колодцев самих, чтобы туда не попало ничего. Будем ставить и смотреть результат, поможет ли это нам, интересно. Такие дела, работаем дальше. В общем, собрали наш моторчик. Все на месте. Ну, конечно, подождать желательно полчасика хотя бы греметь, чтобы присох маленький. Терпения нет, завожу. Так, торжественный момент. Давай, заводись нормально, работай. Нет, не помогло. Еще раз накачаем. Нет. как ни странно с третьего раза она завелась работа пока нестабильно пусть работает пока не заглохнет на газ пусть перейдет посмотрим что дальше будет в общем хотите верить хотите нет работает сейчас нормально раньше когда газовал бывал, заводилась быстренько на газ нажмешь она оборот набирать еле-еле и сразу глохнет как бы а сейчас ворот набрала все стабильно стали оборотики нормально работает в общем проблема оказалась именно в подсосе воздуха всем всего хорошего кому понравилось ставьте лайки и так далее и тому подобное всем пока